И всем мощный привет, дорогие мои друзья. С вами Мистер Дефект. Добро пожаловать на мое новое видео по Friday Night Funkin'. И в сегодняшнем видео я расскажу о неиспользуемых файлах в различных модах Friday Night Funkin'. Надеюсь, вам понравится данное видео. Если так, обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Мне будет приятно, а вам не сложно. Ну что ж, давайте начнем. Ну что же, сегодняшнее видео я хотел бы начать с мода Уйти. Да, ребята, это тот самый мод, который был в топ-5 самых сложных модов в первой части. Да, если вы еще никто не смотрели, обязательно гляньте. Так вот, в общем-то, в этом моде не особо много неиспользуемых файлов. Да, в основном там все файлы используются, но порой есть там некоторые файлы, которые явно не используются в игре. Один из файлов стал это Геро Girlfriend, которая... Я не знаю, что с ней сделали бедные, но явно что-то непонятное. Кстати, сам файл называется GFS Stating Zoom. Я не знаю, к чему это все относится, но напишите в комментариях, для чего файл этот был, должен использоваться. Также в моде ⁇ Уйти ⁇ мне удалось найти вот этот секретный баннер. Баллистика, не мастер, Dev. Я не знаю, к чему это все относится. Возможно, это раньше был какой-то баннер, но в игре он явно не используется. Да, ребят, к сожалению, это все файлы ⁇ Уйти ⁇ Больше их нету, неиспользованных файлов. Ну что ж, вана, давайте перейдем к следующему моду. Да, ребят, как вы поняли, следующий мод это трики. Да, в нем также есть немножечко неиспользуемых файлов, но их очень-очень мало. Один из файлов, который мне удалось найти, это сплющенный бойфренд. Я, честно, до сих пор не понимаю, для чего этот файл был должен использоваться. Напишите ваши догадки. Следующий файл это скрин какого-то ютубера. Возможно, этот ютубер просто поддержал разработчиков игры 20 долларами. Да, кстати, в файле так и написано. Донаты 20 долларов. Следующий файл это отсылка на Among Us. Да, возможно он раньше использовался, но я особо его не видел. Да и тем более игра успела обновиться, и его явно уже там нету. Следующие неиспользуемые файлы это уже целое видео, которое длится ровно 0 секунд. Да, подписаны этот файл как «Не удаляйте». Возможно этот файл это как в Team Forest Кокос, который используется для поддержки полной игры. То есть если удалить этот файл, то вся игра возьмет и развалится. Да, ребята, это все файлы мода трики. Ну что же, ладно, давайте перейдем к следующему моду. Следующий мод это Sarvent Midfight Mass... Короче, мод про Сарвенту. В этом моде, в отличие от других модов, здесь есть побольше неиспользуемых файлов. Один из файлов является Art, где Селевер скрывает ваши якобы файлы. Возможно, этим артом разработчик хотел показать, насколько мощный Селевер. Следующий файл — это неиспользуемая сцена игры. Я не знаю, для чего должен был использоваться этот бэкграунд, но он в этой игре есть все-таки. Следующий файл — это неиспользуемый персонаж игры. Да, про этого персонажа не было в игре вообще ни слова, но он очень сильно похож на Рува. Хотя, возможно, это и есть Рув, только его антагонист, что ли, или что-то типа такого. Следующий файл это уже звуковой, который вообще в игре нигде не используется. Вот, сами смотрите. Да, кстати, сам файл называется Magnus Choice что переводится как Magnus Horror. Возможно, этот файл должен был использоваться как победа в игре, но, к сожалению, он нигде не используется. Ладно, давайте, чтобы это видео долго жутко не задерживалось, я вам просто покажу все эти файлы секретные. Да, ребята, вот такие дела. Ну что ж, давайте перейдем к следующему моду. Да, ребят, как вы поняли, следующий мод это мод про Боба. Да, это тот самый жуткий мод, и в этом моде мне удалось очень много найти неиспользуемых файлов. Ну что ж, давайте начнем. Один из неиспользуемых файлов является скример, который нигде не используется. Возможно, это был раньше скример в Бобе, но позже его убрали. Следующий неиспользуемый персонаж это скорее всего старая версия Боба, да вот так она кстати раньше выглядела, но это мое предположение, возможно это какой-то другой персонаж, но я хз, короче, напишите комментарий. комментарии. Ну что же, следующий файл это изображение какого-то гуся, и подписано в... этот файл кстати как Боб Скрин, возможно это тоже был раньше какой-то скример, но он никак нигде не используется. Следующий файл это, скорее всего, отсылка на corruption-мод, то есть наполовину боб тут зараженный, наполовину он обычный. Да, кто не знает, что такое corruption-мод, можете сами тупить на ютюбе, очень прикольный мод, кстати. Ну что же, следующий неиспользуемый файл это губка боб. Возможно, это отсылка типа боб, это губка боб, Ну, короче, я думаю, вы поняли. Да, ребят, вот еще парочку различных неиспользуемых файлов и все. Ну что ж, ребят, вот и все, что, что мне удалось найти у Боба. Ну что ж, ребят, вот и все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите еще больше подобного контента, обязательно пишите в комментарии. Ну что ж, с вами был сегодня, как всегда, я, мистер Дефект, желаю вам удачи и всем пока. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.